Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Мы хотели воспользоваться моментом и убедиться, что вы знаете, как мы благодарны вам за вашу поддержку. Ваша постоянная поддержка помогает нам делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь продолжим. «Газлайтинг» – слово, которое часто используется в СМИ в наши дни. Но что на самом деле означает «газлайтинг»? Этот термин происходит из оригинальной пьесы Патрика Гамильтона 1939 года «Газовый свет», в которой муж психологически манипулирует своей женой. По сюжету муж пытается убедить жену, что она ненормальная, манипулируя небольшими элементами их окружения и настаивая на том, что она ошибается, неправильно запоминает события, когда она указывает на изменения, которые он вносит. Название пьесы намекает на то, как жестокий муж медленно гасит свет в их доме, делая вид, что ничего не изменилось, пытаясь заставить жену усомниться в собственном восприятии. Газовое освещение – это форма эмоционального насилия, когда кто-то заставляет вас сомневаться в собственной реальности, памяти или восприятии. Итак, вот 10 примеров того, как может выглядеть газлайтинг. В качестве оговорки мы хотим отметить, что не каждый, кто произносит эти фразы, автоматически является газлайтером. Запугивание является преднамеренным, и специалист по запугиванию точно знает, что он говорит и что делает. Первое. Что я тебе сделал? Если кто-то отвечает вам таким образом, он может искренне не знать, что он сделал, и спрашивать вас об этом. Но когда это газлайтинг, они знают, что сделали что-то, что причинило вам боль, и притворяются, что прикидываются дурачками. Защищаясь и задавая вам этот вопрос, они отрицают то влияние, которое они оказали на вас, а также заставляют вас усомниться в этом. Второе. «Все вокруг тебя, не проблема, проблема в тебе». Это иногда используется как способ закрыть разговор или диалог о том, что происходит. Этот тип высказываний часто называют виной жертвы, когда газлайтером делаются заявления, заставляющие вас чувствовать, что проблема в вас, даже если вы стали жертвой чего-то, например, издевательств или насилия, и ситуация находится вне вашего непосредственного контроля. Третье. Мне жаль, что ты так себя чувствуешь. Когда кто-то причиняет вам боль и говорит что-то подобное, это не является настоящим извинением. Наоборот, это способ заставить вас почувствовать, что проблема в вас. Они говорят, что им жаль, что вы чувствуете себя так, как чувствуете, вместо того, чтобы извиниться за то, что они сделали или как они заставили вас чувствовать себя. Четвертое. Я не помню, чтобы я это говорил. Я думаю, ты это выдумал. Это фраза, которую использует газлайтинг, чтобы намеренно заставить вас подвергнуть сомнению ваш опыт, поведение и мысли, чтобы отвлечь внимание от них. Пятое. Это ваша тревога, заставила меня делать то, что я делаю. Это распространенная реакция, когда газлайтеру указывают на его поведение. Они используют это как причину для оправдания собственного негативного поведения, в то время как на самом деле им следует взять на себя ответственность за свои действия, а не обвинять вас. Шестое. Тебе нужна помощь. Этот термин используется для того, чтобы намекнуть, что проблема в вас и что вам нужно решать свои проблемы, а не им самим решать свои проблемы. Это реакция отключения, чтобы не доводить дело до конца вместе с вами. Седьмое. Это твоя вина. Люди, подвергающиеся газовому облучению, пренебрегают любой ответственностью за свои действия или за ситуацию. Вместо этого они будут напрямую обвинять других. Это может быть повторяющийся цикл, в котором вас могут заставить чувствовать, что вы в чем-то виноваты, даже если это не так. Вы можете даже извиняться за то, в чем не виноваты, чтобы примириться с ними. 8. Ты слишком эмоционально. Это означает, что ваши особенности воспринимаются как недостатки, и это может заставить вас усомниться в собственном понимании того, кто вы есть. 9. Ничего страшного. Люди, которые запугивают, склонны преуменьшать влияние, которое что-то оказывает на вас. Они могут заставить вас почувствовать, что вы делаете из чего-то большую проблему в то время как вы имеете полное право говорить о том, что вас беспокоит, и открыто выражать свое мнение. 10. Почему ты все время так защищаешься? Ты нападаешь на меня. Это распространенная фраза, используемая, когда вы бросаете вызов газлайтеру. У них есть тенденция переводить разговор на вас и делать вид, что это вы не правы, обвиняя вас в том, что вы защищаетесь и что вы нападаете на них. Затем они становятся жертвой. Вам знакомы эти фразы? Это лишь некоторые из тех фраз, которые может сказать вам газовый агрессор. Возможно, вы слышали их раньше или даже говорили их сами, но это не обязательно означает, что вас подвергли газлайтингу или что вы сами являетесь газлайтером. Газлайтинг является преднамеренным, и газлайтеры прекрасно знают, что они говорят и что делают. Мы советуем вам обратиться за помощью или советом, если вы подозреваете, что газлайтинг сыграл определенную роль в вашей жизни.